Как ты сумасшедших, я пришел на процесс, я договорился с судьей. Как ты сумасшедших, я договорился судьей. Я с вами контактировал. Как ты сумасшедших? Более лояльными стали. Бля. Убери его, сказал. Ты что меня снимаешь? Можешь суп суд на меня подать. Как ты сумасшедших, я пришел на процесс, я договорился с судьей. Вы, Вы можете не мешать мне работать? я не мешаю, я стою просто. Но я не могу снимать, когда нарушает какой, я попросил не Какой закон вред, нарушаю? Да, Какой закон я нарушаю? Сошлитесь на норму права. Mm -hmm. я, не... я еще <сослушный> раз хочу предупредить, если вы конкретно выложите это в публичное пространство, я ä, буду применять меры дальнейшей. Okay. Дальней Смотрите на нас. Сейчас начинаем. Два э, свидетелей сегодня выступала, они изменили э, после, э, ну, по прошествии года после их опроса немного изменилось их э, показания, более лояльные они стали. <свят> Как будто сумасшедший, я пришел на процесс, я договорился с судьей. Они изменили, э, после, э, ну, по прошествии года после их опроса, немного изменилось их э, показания, более лояльными они стали. Блин. убери его, сказал. Чего меня снимают? Можешь в суд на меня подать? Более лояльными они стали по отношению к Матвейчук. С чем это связано? Как будто сумасшедший, я пришел на процесс, я договорился с судьей. меня снимают? Можешь в суд на меня подать? Более лояльными они стали по отношению к Матвичу. С чем это связано? Я не вижу никакой лояльности, я вижу объективность. как будто сумасшедшийся. Я пришел на процесс, я договорился с судьей. Его убрать. Что, прям до сюда долетел? Он здесь ударился, а тут почти было мою ногу. Вот где-то вот в этом месте он примерно лежал. Здесь. Вот здесь, да? да. Докатился. Телефон ищите. Телефон ищите. Нашли благодарствую.